И если помните, в прошлый раз мы говорили о Нисане Микро, который заехал на бесплатную диагностику, и там были диагностированы определенные виды работы. Мы согласовали все эти работы. Вот непосредственный исполнитель, Чермашанцев Анатолий. Дальше я передаю ему слово. Пускай расскажет, что делалось и сколько это обошлось. Это все прошло быстро, нарекания устранили. Клиент совсем согласился, захотел отремонтировать машину 2005 года выпуска Nissan Micro Пробег 75 тысяч в районе Свечи зажигания поменяли Стойки стабилизатора переднего поменяли Коллектор впускной Поменяли прокладку под коллектором впускным Герметизацию поддона сделали Лампы поменяли, заднего хода, подсветки номера, стоп-сигнала Масло ДВС заменили, защита ДВС Сделали рихтовку, выправили, поменяли закладные Фильтр воздушный поменяли Фильтр салона поменяли и приводной ремень с роликами. Машина была отремонтирована на 26 тысяч и начислено бонусы были в размере 1300 штук. Эти бонусы помогают при следующем как бы, обслуживании, вы уже тратите меньше денег. На обслуживание то есть вы можете списать баллы один балл это один рубль чем больше баллов тем больше вы можете сделать бесплатных работ Отказывается ни от каких деталей тут в принципе невозможно все самое необходимое лишнего тут ничего нету потому что свечи зажигания были убиты восмерть стойки стабилизатора гремели Ремень приводной с роликами были вообще в плохом состоянии. Как бы оставлять это все так нельзя было. Машина должна быть в хорошем состоянии всегда. Во-первых, это безопасность, в первую очередь. И во-вторых, комфорт езды. Клиент очень был доволен после нашего ремонта. Машина поехала лучше, чем новая. За такую работу это невысокая цена. Это средний показатель по Москве. Дешевле делать это нигде невозможно. Потому что сами запчасти, не сказать, что дешевые, плюс работы. Это вообще считается достаточно минимальное значение потому что 26 тысяч за такой ремонт, это вообще шикарный результат. Если, в принципе, владелец средний ездит на машине, не много и не мало, то, в принципе, можно и 80 тысяч проездить. Ремни приводные с роликами обычно хватает в среднем на 60-80 тысяч. Свечи зажигания, ми Хватает тоже где-то в районе от 60 до 80 тысяч. Несмотря как еще ездить, если ты будешь лихачить, гонять, резко оттормаживаться, то, естественно, надолго такого ремонта не хватит. Лучше всегда довериться профессионалу, потому что сам, если влезешь, то хлопот потом не оберешься. Не то что даже золотое правило, больше даже совет. Тем, кто я все знаю, я все умею, я все сам починю, и потом все отламывается, ломает. Мастера уже с этим еще сильнее, как бы дольше. По работам это все проходит, и сумма больше уже получается ремонта, потому что уже сложнее. У нас действует гарантия 2 года на запчасти и на работу. Я доверяю Вилгуду, все очень качественно делается, быстро, в срок. Все самое хорошее, все в Вилгуде. Всем пока и следим за рубрикой «Чиним автомобили».